8 августа 2010 года. Мы решили сплавать в Кронштадт на метеоре. Дорога заняла чуть меньше часа и стоила 98 рублей с человека. Город приветливый, туристов здесь ценят. Прямо на входе стоит информационный киоск, где можно взять бесплатную туристическую карту. Можно взять на прокат велик, 150 рублей в час. На улице сразу бросается в глаза отсутствие светофоров. Их нет нигде. В центре перекрестки оборудованы лежащими полицейскими, на окраине нет даже их. Машин мало, ездят спокойно. Я слышал, что отсутствие светофоров повышает внимательность и практикуется в некоторых продвинутых странах, но теперь видел это своими глазами. Архитектура старая и странная. Есть балконы с решетками, но без балконов. Зачем, непонятно. Похоже, что с советских времен город мало изменился, есть и прямо указывающие на это артефакты, есть и просто сыпучие постройки, говорящие не хуже. Видели несколько больших зданий с полностью заколоченными окнами, хотя применений им найти можно было много и быстро. Наверное, это все охраняемые памятники архитектуры, пока сами не развалится, трогать их нельзя. Обычные жилые дома в нормальном состоянии, много зелени, и на домах, и вокруг, людей на улицах мало. Некоторые дома телек смотрят, что хорошо слышно рядом с любым домом, некоторые читают книги в разных закоулках. Многие на пляжах, которые здесь по всему периметру, и разного качества. Основной городской пляж неплохо оборудован, чистый песок, нормальный спуск к воде, волейбольная площадка есть, можно пожариться на солнце, искупаться в соленой воде, потрясти жиром, попить квас, все рядом. Купаться, кстати, запрещено в связи с состоянием воды, а что за состояние такое не сказано, поэтому никто таким надписям не верит и все спокойно купаются, а кто не купается, находит в себе другое развлечение. Рядом с пляжами и пожарной части нашелся какой-то кружок, где собирают что попало и из чего попало. Например рыбу из досок, или пегаса, правда почему-то с миниатюрными крыльями, наверное потому, что доски плохо держат вес. Самым странным мне показался дед из бревна, с помощью которого в космос запускали рисованных баранов и других животных. Там же был уже почти настоящий валли, названный почему-то ЮУ, собранный из металлических частей, довольно неплохо. И конечно в городе полно памятников, обычно это памятники военным или Петру, но есть памятники и по например мужику, наливающему воду в бочку, которая тут же протекает протек кстати, что заставило понастальгировать не меньше, чем отсутствие машин, это отсутствие рекламы. Она практически не попадалась на глаза, было несколько указателей, типа Росгострах 100 метров, но не было тупых неуместных плакатов с логотипами операторов мобильной связи. Поэтому город не выглядит как машина для потребления, и по таким улицам приятнее ходить. Обратно мы тоже поплыли на Метеории, билеты на него заранее не продают, так как основная его задача... Экскурсии, которые стоят гораздо больше и сколько свободных мест останется, неизвестно, поэтому с местами как повезет. Очередь начинает собираться где-то за час до отправления, минут за 15-20 можно еще успеть. На обратном пути стало очевидно, что дыма стало гораздо больше, чем утром. С утра на горизонте были еще видны силуэты лесов, вечером находящиеся рядом корабли и тени очень. По слухам, где-то под Бреозерском загорелись торфяники, хотя странно, всю предыдущую неделю шли дожди. Дышать ближе к вечеру стало заметно сложнее, и в Питере дыма было гораздо больше, чем в Кронштадте. Но в целом прогулка удалась.